Здорово, ребята. Я снова на Мэджике. Сейчас я должен, по идее, опять на какого-нибудь идиота напороться. И как же я был прав, когда сказал это. Да, ребята, сегодня вступление будет выглядеть именно так. На часах было около полуночи. Я вообще зашел без единой надежды найти кого-либо на серваке, потому что онлайн, как известно, ночью падает. Дальше вы увидите, как я выпинываю тупое быдло с сервака DarkRP в час ночи. Если что, у меня теперь на канале после каждого видоса начинается стрим. Вы можете его найти по ссылке в описании. И не забывайте, что писать в чат может только тот, кто подписался на канал. А, че за хуйня нет? Да, херово знает. Ебать, а че за ЛУА проблем? Меня убил, а, это твой вот. друг был. Вот я это, ощущала, что да, Так это твой Наверное? друг был, Лёв. Что это было? Алло, блядь. Охуй вообще. Охуй вообще спрашиваю. Да, да ёмок. Пытался наёмник, он меня убил. Ты оружие посреди города достаешь, ты ёбнутый, нет? Можешь банить. До этого такое миссио было, все с наркоборонами выгоняли. И че? Кокаин пропали. И че? Всех убивали. Я, я не надо. Блять, че с проблемами, откуда они взялись? Правила, нон-РП. Где нон-РП здесь? Доп правила, правила РП. Нон-РП. Бан 10 минут. Готов. Я, если честно, не понимаю, ребята, что, решили устроить паб в даркарп-режиме или что? Что за херня здесь происходит среди ночи? Все время я думал, ребята, ошибочно, извиняюсь. Я реально думал, то, что киллер должен скрывать свою деятельность от посторонних лиц. А, как оказалось, нет. Он может спокойно бегать с оружием по городу. Но ничего страшного, сейчас мы и тебя вылечим. А слышь, стой, стой, стой, стой, стой, еще Невер, откинь, у него то же самое, они же вместе с ним перестреливались. Стоять, блядь, куда ты? Спустись, ты почему с оружием в открытую ходишь по улице? Алло, я с тобой разговариваю, я не понял, особое приглашение нужно или что? Стой тут, я сейчас тебя тэпну. Я говорю, ты почему лазишь с оружием в открытую по улице? Нет. Я тебе говорю, ты с оружием в открытую по улице лазишь. Ты со спавна выбежал, пробежал вот так вот по аллее с винтовкой. Тебе похеру? Что дискорд? Что дискорд? Ты меня слышишь, нет? Или ты не собираешься со мной диалог вести? Я тебе говорю, ты с винтовкой по центру города прошелся на похер вообще. Когда я тебя ост остановил, попросил спуститься, ты мне ничего не ответил. Ты меня не слышишь? Ну, НРП, я вам больше объяснять ничего не буду, я заебался. Где и когда, блять? конечно, чего, господиня? Дебил, блять. Элитная мафия. А, 21 секунды. Ну, сетну себе вот так вот получается, а что поделать? Сеттим. Элитная мафия. Так, дальше что? А ты что, ну, что ты тут каждый день что ли забросишь или что? Ну, да, я на втором. <звук> Людей тут 20 человек почти. Ладно. Ч за хуй? А, ну хб и окей, перестреливается с бандитом, наверное. Ничего страшного бывает. Что за звук, интересно, я не могу понять, вот это сейчас... Еще раз. Во, вот, вот он он сейчас был. Что это такое, интересно? Дальше я бегаю по серваку и пытаюсь найти игроков, чтобы с ними как-то повзаимодействовать. Ну, сами понимаете, ночь, 20 человек на банклаве, это не самая большая карта, но и не самая маленькая. Поэтому тут найти игроков достаточно проблематично. В общем, бегаю я, никого не трогаю, потому что трогать банально некого. И тут мне раздается звонок по телефону. Объясняю, на каждом серваке почти установлен этот телефон. И там обсуждаются какие-то РП процессы. Отвечаю я, значит... Значит на звонок и какой-то левый поц начинает меня расспрашивать нон РП информацию в РП чате, а это нарушение правила метагейминг. Да и я в принципе не до конца понимаю, почему я должен отчитываться перед каким-то левым телом за свои действия на сервере DarkRP. Алло. Алло. А за что ты Ахтема забанил? Какого? А ну вот этого Ахтема. за нон-рп ну а, какой номер? у него заказ был какой заказ был? по улице бегать с оружием? нет, его уби уби убивать он не может заказ на меня вы выполнить я говорю еще раз у него заказ был по улице с оружием пробежать через всех остальных людей? а доказательства есть? а ты кто? А? Не важно. Ну, раз неважно важно, то что ты мне звонишь и что-то рассказываешь. Ну, может, ты тупо взял, баню без причины. Но... Почему? Я причину написал, посмотри чат, там все видно. Ну, я видел. Ну, а тогда какие ко мне претензии, не пойму, что ты хочешь от меня? Ну, смотри, другие тут а я смотрю, тут а вы, а вы достают, я смотрю, тут я смотрю. Чего еще а, раз? А ты его только забанил. А смотри вот я, много людей бегают с хорошая погода, а ты именно его забанил. Ну, я только зашел на сервак, увидел нарушение и наказал его, и что дальше? Ты что, наказать не можешь, я не могу понять. что тут играешь? Тогда тоже. Смотришь. Ну а че ты не накаешь тогда людей, которые тут нарушают бегают. Только я тут зашел, проснулся, потому... растормошил дебилов, и ты тут же мне названиваешь. Ну, молодец. Молодец. Дальше я говорю, что тут не проблемы. Не твои проблемы. Алло, я говорю, не твои проблемы. прям супер знакомый ну да. Подожди. Ну так раз не твои проблемы, тогда нахер ты мне названиваешь а куда херню мне тут молишь, садишь. Не твои проблемы, иди другим каким делом занимайся. На маниках там, не иди знаю, на пойди посиди. Иди нахер где. Иди нахер где. Да, да, да. Здорово. хэкич. <свят> Здарова. <свят> Все ты, долбоёб. Пайк. <свят> Че говоришь? Что ты нахуй? Кого ты нахуй послал, черт тупой. Ч ⁇ рт нахуй, посмотри на себя, блядь. Я себя вижу в зеркало, я охуен. Здоровый такой, 21-летний, красивый видна. пацан, мужик уже ты считает. Молодец. У меня пиздатые волосы, у меня пиздатый рост, а ты кто? Ты ебанутый, который себе в них <с поставил свой возраст, блядь. Да-да-да-да. Пизда, блядь, да. поприседай еще, блядь. Шис, ебаный. Я говорю, да что ты да, мне звонил хуйню какую то мало там про то Артема, ебнутого. Артемка твой, видимо, тебе нажаловался. И тут же, как только он нарушил, а он дурачком... <плес> у него войск, кстати, есть? А, кстати, что стой, у него войск есть? Нет. Нет войса? Окей, этот а этот этот ты что ты задумался над ответом? Он дурачка из себя строил на разборке, когда я его тэпнул и объяснял, за что я его буду наказывать. Еблан, ты даже нахуй не зашел. Еблан, это нахуй. ты и твой дружок нахуй, тупоголовый. Свои, нахуй. А теперь переходим на таймкод, указанный на экране, и снова переслушиваем диалог. У меня к вам возникает несколько вопросов. Первый, кто начал диалог с непонятных претензий? Второй: кто начал нарушать правила с того момента, как начался РП диалог по телефону? И, наконец, третий. Кто начал вести себя как неадекватная обезьяна в ходе обычного диалога? Если немного пошевелить мозгами, то можно понять, на что напирался, опирался, когда так делал. Ответ простой. Он донатный спонсор, и он может наказать кого угодно за какое-либо нарушение. Меня наказать он не смог, потому что мы с ним одного ранга. Поэтому он позвонил мне, чтобы выяснить, что произошло, и в случае чего подать на меня жалобу. Этот факт играет на руку в обе стороны. Я его наказать не могу, и он меня тоже. Ставлю сотку, он скорее всего смотрел во время разговора со мной, какой у меня ранг, чтобы думать, как меня наказывать, и за что вообще и почему. Мне в таких ситуациях думать особо долго не приходится, я просто смотрю, есть ли кто-нибудь выше этого человека по рангу, который сможет мне помочь, и да, мне повезло. На серваке был хелпер. ты их убил? Ну с гоняют. Это не он убил, это Фриско убил Круглево, а убил это. А зачем, так а зачем ты двух человек убил? Я а, двух убил? Нет, нет, нет, нет. Ты, короче, в Вот Вот Хочу хэ... тебя, ха... ага, ага, ага. Мне пофиг, ага, ага. В общем, вот ты <салит> чел, он, короче, убил этого чела, я убил вот то, что он убил этого чела. Все понятно? Ну, в смысле, а за что убил-то? Ну, блядь, ты чел, <салит> как пиздит. Ааа, ну просто так, то есть, да? Да ну он конченый еблан просто, и все, не обращай внимания. Ебанство, война, а если не завалишь, что будет? Ты меня еще раз расстреляешь, напугал, пиздец. Бандит младший, еще один, сука. А, ну то есть, да, то есть расстрелял. Ты же не вывозишь, ебанько. Дерьмоголова уебана из деревни, сука. Поймать нахуй можешь банку. Свой манну. Недоумок ебаный. Алло, Майки, вон забальный крочелика с щитами. А еще лучше этому сказать. Я у кого-то. Ну да, квон, это Как ты а, меня не, не можешь посмотреть? Саша с чистомелем. Хелпер тут? Да, Хелпер да. тут? О, а ты не делал этого. Нету, Хелпер сейчас на сервере. Не, он есть. Я могу его позвать. Супер админ, он забанит. Реально, Хекич? Ч ⁇ Это не Хекич! Хелпе! Хелпер, помощь. Да, да, да, да. Привет, ты можешь наказывать спонсора вот таких, как я? Да. Тэпни, пожалуйста, сюда фриска, у меня на него жалоба. Пошлите мы туда встанем, чтобы никто не мешал. Ну, давай наверх. В общем, сейчас, я предупреждаю, разборка пойдет в не очень хорошем тоне, но все же, что поделать. Так, короче, у меня жалоба на то, что человек фрикил совершил и сделал это в людном месте, то есть ну, нарушил дополнительно нон-РП, плюс, получается, оскорблял меня без какой-либо причины в РП рамках. Я не знаю точно, что это будет, нарушение или не нарушение. Ты мне как хелпер помоги, пожалуйста. В общем так, где он именно тебя? Можешь сказать? А, прямо возле цемента, в людном месте. Я сейчас хочу чекнуть логи и посмотреть вообще кого-то он да, еще лог, зацепил, кроме меня. Две секунды, погоди, пожалуйста. Так, только меня он забрал. Окей. Так, ну смотри, у нас завязалась перепалка. Получается, чисто словесное, без применения оружия, без нанесения друг другу вреда То есть дамага или же как-то там что-то украсть друг у друга Ничего этого не было А у него просто получается, как у объебанной обезьяны сгорела жопа И он начал расстреливать меня При людях, при нас стояла двое человек И получается он взял меня расстрелял Вот, еще плюс попутно оскорблял угу. То есть у вас был словесный перпак, он начал по вам Да, да, да, правильно причем он как раз-таки был провокатором этой словесной перепалки. Он меня, получается, вызвонил по телефону, начал со мной выяснять отношения, мол, он в РП, получается, разговоре, начал со мной говорить насчет нон-РП действий. То, что я забанил человека за нарушение, начал у меня выяснять, там, за что я кого забанил, пруфы или же прочее, в итоге он... Пока я сидел монтировал, у меня возник еще один вопрос. Предположим, ситуация, два администратора созваниваются по РП-телефону. Это нарушение правила или нет? Я не знаю, подскажите в комментах. По поводу того, что, что он вас убил просто, ну, за совместную перепалку, вы могли просто по своему обоюдному желанию пойти сражаться на кулаках. А то, что он достал урожу, начал тебя убивать, это нон-РП, рп и фрикил, правильно. Допустим, я говорю стоит. об этом. Да, нон-РП и фрикил. Вот а жизнь, в когда ты посор взял схему, он же не станет, оружие и не тебя убивать. Ну, я знаю, я знаю. Я ж к этому ну, уклоню, то, что он неадекватная обезьяна. Вот. А сейчас он что-то ебальник закрыл свой сидит, молчит. Ледженд, сейчас у нас пока разборка. Базу, Подожди, да, пожалуйста. пожалуйста. А если не заволю, что ты, блядь, сделаешь? Что ты сделаешь, сука, ни к чему? Сука, делала, бе а, бездарно а, да. уебан. Что ты мне сделаешь? Ага. Ага, что ты мне сделаешь? Да, да. Дерьмоголовый выблядок, да. сука. Так, хорошо. Что, сказать нечего, да? Долбоеб. Так, получается, у игрока РДМ, то есть убийство от одного до четырех человек. Угу. Также на РП. Это у нас 20 минут. Да, насчет метагейминга еще хотел бы уточнить. Он мне позвонил по телефону, это РП, предмет, правильно? Угу. Мы оба находились в РП-профессиях. Он мне начал задавать вопросы насчет э, того, что я наказал какого-то там Артема, такого же объебанного в дерьмо, как и он, э, за НонРП. Э, спрашивал меня про какие-то доказательства. Хотя, в принципе, ПРП-то мы не можем знать, кто кого когда наказал. Нам эта инфа лишь в чате подается, правильно? Да. Значит, у него уже три нарушения. И четвертое, я не знаю, пойдет или нет, это оскорбление. У меня началась я новая жизнь. У меня началась новая жизнь уже. И получается так, то что он. Как раз я уже стою на спавне, он стоит опять какую херню, порит про меня, вот это оскорбление и прочее. Он токсит уже жестко. Он неадекватный. Ну, если смотри, если он тебя прям в лицо говорит, то что ты такой-то такой-то плохой, то. я стою на спавне, NLR, он говорит. Потому что. Ну, потом мой Ну, и будет это у нас. Ты, грубо говоря, уже новый человека за что он тебя оскорбляет. Ну, да. Получается, это у нас уже 3 бана насчет МГ, я не скажу точно, потому что, ну, МГ есть присутствует, но МГ у нас 10 минут а так что. У... Это. Знаю, а а со скольки у вас массовые нарушения? Есть такое понятие или нет? Ну, массовые нарушения. Сколько нужно правил а, нарушить да, для да, того, не чтобы не было. было массовое нарушение у человека? Вот это я точно не помню. А давайте глянем, пока мы все тут собрались с вами Давай. по такому поводу. Uh. Так, дополнительные правила. Что правило называется? лейт Старший куратор. Я хакер. Кастом джоб, метагейминг, нарушение правила чата, махинации, разжигание. Я уже нашел. Так, и сколько там нарушений требуется. Это я так, на навскидку, понимаешь, взял, повспоминал вот эти все моменты. Если копнуть глубже, я уверен найду еще что-нибудь интересное. Насколько я знаю, рецидив от пяти нарушений. Прикольно получается. Это у него нон-РП, фрикил, 2 уже, оскорбления, МГ и НЛР. Я бы выдал, там от старший куратора. Ну сколько ты, сама... как администратор, который старше меня по рангу, подтверждаешь и, и у него нарушений, количество? Фрикюл на X2 можно сделать, потому что он здесь звонил в РП и в RP. Нет, у нас не, не считается X2, хорошо. В общем, на это раз, а потом фрикюл это два, и метагейм, я не знаю точно. И 1.8, 1.8, 4, правильно? МГ mm -hmm. я не скажу точно. Ну, получается, без МГ 4. Нет, без МГ 3. Ну, окей, хорошо. Если суммировать, сколько этот долбоеб получит? 30 минут. 30 минут как-то мало для такого долбоеба. Обзывать только не надо. Не, я не обзываю это нисколько. Это нет, и... Его понимаю, имя это дали при знаю. рождении. Я не причастен к этому. Понимаю нормально. Его к доске так вызывают, он сам говорил. Я сам, правда, что-то язык в жопу засунул, но тогда он, он прям очень был горазд. Он мог языком прям жопы полировать прям изрядно хорошо. Стоят два голова, разбираются две вороны. Птичий рынок, сука. Так, хорошо, не вдаватель нет. Лежала чем нибудь сильное, вспомните. Ну, давай сейчас. Смотри, а МГ вообще, что ли, не считается? МГ это мод. Так, ну, НРП. Бан 10 минут. Фрикил. Точнее, РДМ. РДМ. 10 минут. 10 минут всего лишь? Ну, в, зависимости, в зависимости от того, же я сейчас построковую вам билу. Не, ну, смотри. Я могу, конечно, попробовать тебя заболтать, но я тебе попробую доступно объяснить. А, есть, к примеру, два фрекила, предположим. Один фрекил, там, в ходе какой-нибудь перестрелки проходит, чел... Нечаянно убил и потом за это отсиживает. Или же, ну просто вышел. Король у кого-то типа, даже в безлюдном месте, убил его. И вторая ситуация с Фрикелом. И вторая ситуация с Фрикелом. Она действует таким образом. Чел, невзирая на то, что на него смотрит куча людей прямо в упор, то, что он находится практически в центре города, он берет ствол, расстреливает, оскорбляет, поливает говно. Насколько какое нарушение тяжелее Фрикела? Первый или второй случай? Второй. Ну, второй случай как раз таки нам подходит, потому что я описал ситуацию, которая была со мной. Да, в принципе, 40 минут пан. Ну, не за это нарушение РДМ, а в общем 40 минут пана выходит. Это, то есть, НЛР, НРП и также РДМ. Я ему выдам 20 да, минут за РДМ, У меня вопрос, я хочу задать ему. Последние слова, Ебанько. Ебанько, что говоришь там? хуй с... из глотки вынь долбоебать. Я тебе говорю еще раз, последние слова твои. Свинота. Я тебе говорю, ты не вытянешь. Ну, не вытяну, мне похуй я забил. Мне похуй я забил, Но твоя, Но твоя участь по жизни это забивать, чел. Я тебе говорю, ты не вытянешь, значит ты не вытянешь. Артур хуй не скажет, Артур хуй не покажет. Я в этом случае показываю тебя. Понимаю. Артемки, кстати, привет. Так хорошо, закрывай ногу. Ой. Да, sure. все, все, претензий больше нету. Спасибо огромное. Все, все. хорошо.